Уже не секрет, если хочешь зарабатывать в интернете больше, нужна подписная база. У всех лидеров онлайн-заработка она есть, поэтому у них высокие доходы. Хотите зарабатывать много? Начните собирать подписную базу. Это не трудно. Где набрать подписчиков вы знаете, просто начните размещать рекламу на платформе King Profit. Но где же собрать подписчиков в одном месте и чтобы одним нажатием кнопки мыши ваши подписчики гарантированно получили от вас нужную вам информацию? Этот вопрос может решить телеграмбот. Поэтому на платформе King Profit есть простой и функциональный конструктор телеграм Вы сможете интуитивно легко создавать телеграмботов под ваши услуги или проекты. Созданные вами боты будут рассказывать о вашей компании 24 на 7. А с функцией массовой рассылки вы сможете донести нужную вам информацию до всех ваших подписчиков. Благодаря отложенным сообщениям вы можете из вашего бота сделать полноценную автоворонку. И главное, вы можете скопировать готового бота и отправить его вашему партнеру для продолжения дубликации по всей структуре вашей компании или проекта. Стоимость конструктора ботов на платформе King Profit обойдется вам всего-навсего в 5 долларов. В других подобных конструкторах цены намного выше. Поэтому, хотите увеличить свой заработок, добро пожаловать на платформу King Profit.